Полипы эндометрия, полипы цервикального канала, полипы влагалища, полипы уретры – все полипы – это тоже доброкачественное образование, как правило. Но определить, доброкачественное оно или злокачественное могут только гистологи. Для того, чтобы гистологам их доставить, эти полипы, мы должны выполнить их удаление. Но удаление, как раньше, это происходило вслепую, так называемое просто выскабливание. женщин выскабливали и отправляли полученный материал материалы гистологов сейчас ну, учитывая развитие медицины мы имеем такую возможность посмотреть в глаза этому полипу еще до его удаления то есть мы можем заглянуть в полость матки увидеть откуда растет этот полип как он выглядит какой он 12 и после того как забрать его то мы можем снова проконтролировать полностью ли ушел этот полип нет ли каких-то изменений на стенке матки и проконтролировать что если, например, это будет в последующем снова образуется, бывают рецидивирующие полипы эндометрии, то мы будем понимать, тот же самый этот полип вырос, либо это какое-то новое образование.